Если текущего ресурса сознания не хватает на обработку всей информации, получаемой в процессе обучения, она выхватывается кусками, осознается поверхностно, практика прожита не в должном качестве. Значит ли это, что толку от обучения нет совсем? Или все хотя бы частично, но могут быть изменения. Речь о таких факультетах, как руны, стихии, тара, ОТМ. Какой принцип более эффективен, тише едешь дальше будешь или успеть взять хоть что-то, потом догонит? По методике школы человек должен прос... проснуться, проснуться добровольно. Да? Нет, мы с будильником будем к нему домой ходить, что это добровольно. Можем ли мы подталкивать его на пробуждение? Если да, то до какой меры? Опять же, нет однотипности. Для кого-то надо брать потоком все, а вот потом разберемся. Для кого-то очень медленно и вдумчиво. Все зависит от множественных факторов, от огромнейшего количества факторов. Можно сказать, что человек типа Диониса он будет идти по первому пути. Берем все дальше, видно будет. Ввязываемся да. в драку, потом посмотрим. Человек типа, типа Феба будет идти последовательно не потому, что для него так правильно, а потому, что ему так проще запоминать, ему так проще усваивать. Но опять же есть и исключения, иногда и дионисы идут степ-бай-степ, а фебы говорят выкладывай, заверни, потом реши. Бывает и такое, каждый сам выбирает по себе. С другой стороны, вы должны видеть человека и понимать, как ему будет лучше. Не для усвояемости, а для недусвояемости материала. Бог с ним, с материалом. Для самого человека материал усваивается для чего-то. То есть у человека есть определенная цель. Вот эта цель должна быть удовлетворена. А каким способом? Не имеет никакого значения. Поэтому не думайте о методике, думайте о человеке. Методика выдержит, человек нет. Думайте, насколько в нем пропускная способность велика, сколько он может взять без ущерба для самого себя. Вот это главное. Пожалуй. Подталкивать можно, если в этом есть необходимость. Если вы видите, что он тормозит не по делу, если есть нечто, что в нем тормозит точно так же, вредя ему самому. Но в то же самое время вы будете, можете быть не только прогрессами должны быть, но и регрессорами. Если вы видите, что человек пытается схватиться за все и этим может себе навредить, не методики, себе может навредить, вы должны стать регрессором по отношению к нему, то есть притормозить, попридержите его за подтяжки и скажите, смотри, вот сейчас вот это, потом вот это, а после этого вот это. И только так. И своей преподавательскую волю сказать, это важно исходим из следующих параметров: сначала природа человека, да, то есть насколько он может, насколько он склонен брать все или брать последовательно, потом его интересы, да, то есть зачем ему это надо, и результаты. Третье это результаты, то есть какой результат будет, если он возьмет все. И какой результат будет, если он возьмет последовательно, то есть плечо к плечу или след вслед, выражаясь языком нашего пятого курса.